В жизни все просто. Счастливые делают счастливыми других, несчастные делают других несчастными. Попробуй ощутить состояние внутренней гармонии и радости прямо сейчас, независимо от того, что происходит в твоей действительности. Это и будет началом твоей новой жизни. Твой ум будет сомневаться, паниковать. Погладь тебя по головке и сделай потише его бормотание. Переключи внимание на то, что питает тебя, радует, согревает. И храни это внутреннее спокойствие, внутреннюю радость. И это состояние отразится во всем внешнем мире. Ощущение внутреннего равновесия и покоя можно обрести с помощью медитации, побыть на природе заняться любимым делом. И я обретаю внутреннюю гармонию, когда жарю блинчики и ныряю в ледяную родниковую воду. Из этого состояния и начинается управление собой и внешними событиями жизни. Придется тренироваться, чтобы научиться успокаивать ум и переключать внимание на красоту момента, видеть, как капли дождя стекают по стеклу, как блестят глаза, Твоего ребенка, твое сердце и душа знает, как творить этот мир из точки покоя, а твой ум жаждет объяснений и доказательств. Ум навязывает нам то, что должно и нужно, но это желание общества эгрегоров в матрице. Попытайся расслышать желание своей души. Бороться с умом бессмысленно. Прими его и приглуши звук слушая свое сердце можешь сказать дорогой ум давай-ка потише я понимаю ты обо мне заботишься но мы с тобой не найдем выход если мы доверимся сердцу не мешай наслаждаться закатами восходами пением птиц ароматом кофе свежих булочек давай-ка успокоимся и послушаем душу куда нам двигаться дальше. Ты удивишься, как быстро и эффективно ты действуешь в этом состоянии, и сколько много дел можно сделать, не чувствуя усталости. Будь благодарным, игривым, беззаботным, как дети, несмотря на сценарий, разворачивающийся вокруг. Будь в гармонии с собой, и ты начнешь управлять событиями своей жизни. Удачи и любви!